пустой. Постой. Это что такое? Арестовано доставил согласно вашего приказания товарищ Ташков. Куда? Куда? А я тебе куда говорил? В прокуратуру говорил. А ты куда в привел? Давай в прокуратуру, понял? Будьте добры, пройдите, пожалуйста. Товарищ Ташков, да не идет она. Намучился я с ней ей богу. Веди меня, говорит, самому главному. Что за шу? Ерунда. Арестовал тут одну женщину за кулацкую агитацию против моих действий, как члена партии. А он, понимаешь, врайком привел. Ты сей по-хорошему и будьте добры, и, пожалуйста. Она опять шокол пройдет и опять свое. Веди в райком, и все тут. В райком? Ну-ка, иди-ка сюда. Чего с ней разговаривать? Давай в прокуратуру. Иди, иди, иди. ничего, пусть. Да-да. No, эй! No. Hey. Голова. Голова. Конь, с утра не кормленный. Да? За что скотина погибает? ком Что мне на неё наган вытягать? Откуда? Из какой местности? С Мояркова. У них опять нынче кулаки и весь хлеб сожгли. Может, она и поджигала кулацкое трепло. Ты против кого ж воюешь, бабочка? Против нас, что ли? Напрасно воюешь. И молчишь напрасно. Имущественное положение какое? Ну кто ты? Беднячка, середнячка. Кто? Беднячка. Беднячка. Да-да, и чёрт знает, что такое. Тебя как звать-то? А? Соколова Александра. Там их все знают. Обожди. Ты в колхоз-то вступила? Вступила. Такие раньше всех влезут. А потом. Обожди, Сташков. А почему ты, удалив эту женщину с собрания, не провел раскулачивание силами бедноты? Так ведь нельзя так, товарищи. Так беднота. После этого ушла. Ушла. Так. Ну давай, женщина. Рассказывай, как дело было. Кулацкое тепло, а не женщина. Ну давай, да, ничьи тут, давай. Дискредитировала меня перед массами. А теперь как воды в рот набрала. Замолчи, Сташков! А может ей верно, с кулаками-то лучше. Потрачивал на них лет с десяти. А то с пяти. Привыкла. Хозяин на нее кричал, ты, Стажков, на нее кричишь. Кем эта жизнь лучше прежней? Откуда известно? Да что с ней разговаривать? Это же стопроцентная контра. Ну скажи же что-нибудь. Ну ответь. Фу. Ты что делаешь? Сядь сюда. Что ты делаешь? Где ты находишься? Да, он слезы допустил. Он все дело испортил. Ну? Ведь он кого раскулачивал-то? Там середняков половина. Ты чего дело запутываешь-то, Середняк-то, он колхозу столб. Ведь без него же все теперь завалится раскулачить надо, чтобы беднота не заплакала. Объяснить все надо, чтобы у бедноты не то, что слезы, а радость была, что она кулаката со своего горба сыма. Это же не работа твоя, это вред. Эва какая? А ты не удивляйся. Эва, я когда ты говорил, не удивлялась. Эва! Не рассуждать! Слушай, готовая! Мы лучше тебя знаем, кто кулак, кто нет. Лучше мого не знаешь. Я их всех вон этим местом знаю. Я в своей деревне каждого вижу. Он еще только по дороге идет, а я узнаю, да? знаю, о чем вот он давай. думает. Ладно, Ой. садись. Ой. Ой. Ой. А чего же ты? О. А чего Хватит, же он? Хватит, я сказал. Ой. Ты мне вот что лучше скажи. Ты грамотная. Рамкные. За полдни два слова напишу. А кто ж тебе сегодняшнюю газету читал? Нет, не читал. А чего? Война. Нет, Покаминс, нет. А вот то, что ты сейчас здесь говорила, в сегодняшней газете правда напечатана. Ты где родилась-то? Да тутшная я. Пяти годов по няньке. А трудно, а тяжело. Сколько я рук перецеловала. Сижу, реву над хозяйским детем. А уж какая власть не знала, да не интересовалась. Маманя, башмаки давай. Ухажер на улице зовут. А маманя, Санечка, овечкам купи. Ну ладно, шо год. Да. А на черт бывал приду, морю, бушмаки-то драны, все кругом чижа пляж, а я девочке сплю. Да я, видишь ли, уж очень богомольная была. нужны во всякую погоду ходила. Да, что ночью встану, кто знает, сколько молюсь. А о чем молилась? А чтобы Бог дал жениха хорошего. Ну, и что, помог? Помог. Муж у меня правильный, незаменимый, только ревнивый уже, ой, ой. Да что, это у меня как-то язык развязали? Да я и матушке родимой столько не скажу. Да ну вас. Бабы моей тут не видали? Нет ли тут ее? Кого? Бабы. Ну, жены Соколовой. Соколовой? Да. Здесь ее дело разбирают. Куда <года> же летела? Куда нельзя, нельзя, нельзя. А это почему? Она моя жена. Ну и что? Тут То точка что? А кто мне отвечает, я или вы? Не шуми, не шуми. Подожди ты. Не... Да нет, а долго ли ждать-то, а? Подожди, подожди. Ну а ну, э -э -э -э. ну, общественной работой интересуешься. А как же? Церкви-то нынче аллилуйя, завтра лилую. Хотите? А? Не-не-не, не хочу, спасибо, не хочу. А на собрание то нынче новая, а завтра шо новей? Аллилуйя, аллилуйя! Скажи, пожалуйста, наган вынимал? ЗВОНОК Говори прямо, ты перед партией говоришь. Было. Ну вот. Теперь понятно, за что ты и против чего ты. Николай, ты меня дискредитируешь как члена партии без беспартийный? Нет, ничего. Такую женщину можно пустить на любое бюро райкома, на котором, кстати, будет скоро разбираться ваше дело, товарищ Старшов. Какое мое дело? Алло. Алло. Ах вон ты куда? Хорошо. День и ночь работаешь, как волк. А тут. Соколова. И никто тебя не тронет. Дело твое ясное. До свидания. До свидания. И вперед так поступай. Ну, большое спасибо вам. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Уж вы простите мою бабу. Теперь я уж буду за ней вредеть. Язык мирит, а ветер и нось. Такие вреда никакого нет. Я душу больше не будет этого. За это я вам ручаюсь. Ну вот и хорошо. Раз ты ручаешься, значит все в порядке. Ты много благодарен. Пойдем. А этот вопрос решенный. Нашего фонд барона Телегиев с председателями колхоза снимают. Давно пора, пьет до хрипоты. Да не выпивает обыкновенно, выпивать наукой не запрещено. Дело не в этом. Кого поставят? Их а? да. тебе бы взять дрозды правления да? Нет, характер не тот. Вот на сплаве я работал в 25-м. Вот это да, вот это позже. Деньги, деньги, работа в охотку. их края, Рашид, помнишь, заплачешь. А тут что, скука, Команда да береза, снега, зима 9 месяцев. Талант да соколом что, нигде не пропадете. Талант в себе имеете. Силу? Да-да. <свист> Но говорят, много заработал на складе, а? А домой-то пришел, гол как сокол. Ну-ну-ну, <свист> ты еще встряни мне в разговор. Встрянь, дура. <свист> Женщина отличается от человека органически. Вот так, вот так. Опять на собрание председателей сменять? Ты что, забыл, откуда тебе спас? Я за тебя перед секретарем получился. Значит, дом сиди, знай свое место. Да так. ведь женское собрание, Ефимушка, меня люди ждут. Кто? Кто тебя ждет? А? Не надо при них, не надо. Учи, учи. Чего в газету пишет. А тут вот по моей экономической части. Завод Красный Путиловец выпустил очередную партию тракторов. Здравствуйте. Здравствуйте, старый секретарь. Здравствуйте, Ефим... Э Ефимович. Здравствуйте. Здравствуйте. А где у тебя жена? Жена? Да. Дома. А где она? Спеть. А что? Да нет, ничего, ничего. не Ефим, я, собственно, к тебе посоветоваться насчет одного человечка. Что ты скажешь, если мы в председателе колхоза выдвинем твою жену Александру? Что? Так, так, так, так, так, товарищ секретарь. Значит, плохо наше дело. Это почему плохо-то? Ведь вот мы пошли в колхоз, а другие виды не больные идут. Забав хватаете. Да, почти угадал. Только не хватаемся, а выдвигаем на руководящую работу. А мы ее выдвинули. Обсудили. И так тоже обсудил. Так женское собрание обсудило. И народ поддерживает. этот характера твердого. Хозяйство знает, как никто и не пьет. Чего же лучше-то? сказать Дорогу женщина, да. что ж совершенно справедливо. Вот только страшновато. Нет в ней смелости, нет нажатия. А тут надо человека твердого, сказать, жестокого. Она баба, а баба, баба есть. Вспомни, как она раньше жила. Битая, считанный кусок во рту. Одна надежда на Господа Бога, да вот на мужа. Авось и то, авось попадет с такой, как ты. Смирный, не забьет до смерти. Нет, это и повезло Александре, что вы мирно живете, а то ведь другие семьи муж любит жену как душу, а трясет как грушу. Верно? а? Конечно бывает. Ну вот, а теперь перед ней вся жизнь, на выбирай. Нет. Что нет? Не пойдете она на это. Понимаете, не пойдет. Не пойдет. Нет. Ну, а ты, Александр, как думаешь? Да пропадите вы пропадом с вашей новой жизнью. Новая жизнь бабы не касается. Мало меня мой мужик бьет, так вы ладите, чтоб меня всем миром били. Ну вот, а ты говоришь, характеру нет. Ну, дело-то ясное? Ясное. Главное ведь, чтобы она хотела. А она хочет. Эй! Чего? Что ты? Бешная. Ну, ладно. Не будет этого. Дела. Че? Чего это? Протокол управления списки. Вот эта печать. Прими колхозную наличность также. 18? 18. 41 копейка. Между прочим, сдаю под расписку. Эй! Нет, это не мои. Ну, не твои, тогда положь обратно. Они деньги стоят. На основе правильной ротации, применения и высокой химизации хозяйства добиться повышения коэффициента урожайности. Вот, подпишись. Первый раз в русской истории баба подписывается под государственной бумагой. Кроме, конечно, Екатерины II. Но там была царица. Не сколько царица, а сколько, как бы это сказать. Граждане, Теперь по главному делу поговорим. Сеяться надо. Уж море, не снега прошла. Пора. Так, да, Федот Петрович? Пора, пора. План всего ты получила? Ага, я дела приняла. Ну, вот и действие, Александр. Намечай, в чем главная задача, а мы поможем. Главная задача? Ну, да. Главная задача у нас теперь навоз. А кто же работать будет? Надо же людям дать аванс. Нет, я сама не пью, и аванс на пол не даю. А бригада у нас имеется. И здесь все налицо. Поднимите-ка руки, кто записывался. Имей вопрос. Я лично работать желаю, но не могу. Почему? Почему, почему. почему? Женю. <смех> ну чего смеяться? Ну чего смеяться? <смех> Смешно. Советская власть дозволяет каждому иметь любое пожелание. Дозволяет. Вот и мы с Дуськой. Как поженимся, так уходим в город учиться. На доктора? У какого доктора? На генома. И она с тобой? Цыц ты! А че ж он меня бросит? Да что же я ее брошу, да? Уезжают. Все уедут. С голоду потом. Да циц ты господи! Наш дело теперь сторона. Ну как, Федот Петрович, а? Я не задерживал бы. А отпустить объективно развал колхоза. Ну? Твое решение, Александр Григорьевич. Ну как и вы правление? Тут за руководством дело. Можно и так, можно и сяк. Тебя выбирали, ты решай. Какие сказано? А что меня тетка родила? Вот, Петяша, Прости ты меня за ради Бога, Но я тебя в город не пущу. А никакого не имеешь правного, полного права. Учение свет, а не учение тьма. Правильно. Не пушут. Тебе пустим, другие уйдут, а нам теперь каждая рука жизнь. Я так прикидываю, выживем. Я каждому обеспечу на душу фудов 10 хлеба. Вот это хозяйственно. Да. Вопросы будут, али ответы? Ну ладно, довольно, открываю пение. Уйди! Да Нам, Соколовским рот тоже мага. Желаю слово. Нет. Товарищи, желаю слова. Ну чего ты тут? Чего? Не озоруй. Дело говори. Екатерина Вторая. Со своим министром. Дело говори, ну, пожалуйста. Теперь дальше. Заливайте на вас. Ну что же, думаете, колхоз нужен? Мужики ей, новые нужны. Теперь дальше. Ну ты скоро домой придешь, Алье. У тебя есть дом? А нет. Дети, есть тут. Дай сюда, ребенка. Толь! Где сколько? Толь. Давайте мне бургер на данный момент. А, пойдем. Это был наш мальчик. А, а, а, а. А по телу, а по телу будет таке. Широко мы с тобой. А, а, а. авторитет. Позорь жену перед деревней. А ты спросил, как мне тяжело. Мы, может, эту колхозу сто лет ждали. Саня. Сидать-то эту работу. Что я семью, что ли не оправдаю? Вертайсь домой, да? Живи со мной, женой. А, Сань. После печки не усижу. А я что же? На второе место? Я хозяин и ты. Ну, не гляди на меня так, царица. Ой. Вот что, или с женой со мной живи, или по ночам крути свои собрания, разведусь я к черту. Что ты, Ефим? Да ну, что ты говоришь-то? Я на собрании, думаю, дело-то недолго, я поставлю хлеб, прибегут и выйду. Пошли при меня хлеб-то сгорел, прихожу домой, а мой-то уже сидит дома черный, как сажа. Я за хлеб, а он за меня. Я за хлеб, а он за меня. Да хорелой краюхой-то по самой вот этой косточке. А ты бы его. Да я-то его за что? А где же тебе быть-то, как не на собрании? Сейчас свое дело решаем, не чужое. Правильно. Колхозу жить надо. Вот и расскажи ему. Я, да? Ты. Ой, Саня, он у меня другой на это. Уговори. Ой, не поверить. А не поверить, значит, чужой. Разводись. Саня. Какой Который сгорел. А за хлеб? Тебе еще не так надо, хозяйка. После собрания становится. Вот, присоветовала, так присоветовала. Хорошо, что у нас женщина-председатель, тут с вами правда не найти. Ничего. Уж я его голубчика не сожгу. Уж я его голубчика допеку. Вот. Выходит так. Я нигде не пропаду. Без вас жил, без вас и проживу. А тебя тут высосут, Да и выплюнут. Председательша. Мать, тут что ли мои рубашки-то? Раз, два. А вы еще меня позовете? Позовете! Три, четыре. Только вопрос. Пойду ли я? Нас, Соколовских, узел не скрутишь. А ты тут кисни со своим колхозом. Посмотрим, как ты тут без меня проживешь. Давай, дура, в ноги кидайся, бросит. Ифимушка, ну. ох. На мой век, баб хватит. Да что ж делать-то будем? Изба, двор, пускай едет. Коня сами кормите, чужие не накормят. За детьями, гляди. В больницу едем на прием. Родимые мои, хлеб в поле перестоялся. Подмогните, пожалуйста. Почему-то мы первый, Пусть другие выходят. Так они уж в поле давно. Вот вас только ожидают. Работай, не работай, мы свое получим. На то и колхоз. Не, мы больные. Я вас живо вылечу, лодырь проклятый. ну вылезайте. Но ты, председатель того, не самоуправствуй. Это тебе не старый режим ах вы, нашими руками работать ходите, долой вас из колхоза надо, гулёны такие. Товарищ Соколову, может, я к Николе Угоднику еду, он от зубов целитель. Ну, нехай тебя твой Никола Угодник и кормит. Не были под Соколовскими и не будем. Ну и над Соколовскими вам тоже не полежать, а ну слезай! Не разговаривай! Дохну тут. А не дам колхоз закупить. Ой. Ой. Саня, чего это ты, а? Я-то, да я ничего. А вот вы-то чего? Сидите, как побитые. Работать надо идти. Мы ждем, народ подойдет. Господи, Иисусе Христе, Саня Боже, работать никто не идет. С голоду подохнем. А я думаю, сколько нас не будь, хоть один человек, все одно идти работать. Давайте. Давай. Я догоню вас. Поехали. Федот Петрович. Федот Петрович. Что ж делать-то, а? Народ-то не идет. Хлеб сыпется. На положении, надо бы хуже, да некуда. Пройком, что ли, пойти посоветоваться, а? Нет, пожалуй, не стоит. А тебя поставили К -к -к женщину, а ты будешь плакать, как баба. У партии разговор короток. Не справляешься, слезай. Ну что. Да будет тебе за упокоить петь, Федот Петрович. Делать, чего говори. Надо собрать всех как есть. Объявить собрание и сделать политический доклад. Увлечь колхоз в перспективу. А? Дать прогноз, куда коллективизация ведет, согласно учению Маркса и Фридриха Энгельса. Международное положение зацепить. Но материалы я подберу, я пронесу их закладками, выписками. А кто же будет докладать-то? Кто ты? Я? Ну да. Постой, постой! ты думаешь, не справишься? Справишься, вот как справишься. Кто в данный момент имеет право колхозом руководить? Ты? Ты председатель? Ты вроде вождя? То есть орудие истории? Да не бойся, Саня. С такими материалами доклада не прочесть. Ты должна проявлять низовую инициативу. Туда. Стой! А в райком идти? Ни в коем случае. Это я тебе, как твой друг, не советую. О! Ох, батюшки, батюшки. Не спишь, Саня? Да тихо ты. Ой, меня тоже не с чего то ли до жизни, а хлебушка в поле гнется, погибает. Ну, куда же нам одним такую мальчину земли убрать? Ну, чего ж предлагаешь? Да ничего, Саня, у меня доход будет, я работаю. А муженек твой полежит, отдохнет, потом опять полежит. А получать, небось, поровну будете. А у меня Саня рука не поднимется, отдельно получить, да домой принести. Совесть убивает, ведь муж он мне саня. Ой, ой, страшное дело. В колхозе жить можно, работать можно. Только честно надо работать. Да, это правильно. Чего, докладать будешь? Буду. Ой, страшное дело. Ну так я пойду тогда что ли? Сначала с любовью низкий поклон, а потом уж продела, но не грубо. Дорогие товарищи, может, в вашем деле тоже такое случалось. Так присоветуйте, как вы с лодарями поступаете, которые в вашем деле насмешку строят и надеются прожить на легкой ноге. на власть, я общее собрание членов колхозов объявляю открытым. На повестке дня у нас один вопрос. Это доклад председателя колхозов о положении дел и сколько потянет нашего дохода на нашу, как обещал товарищ председатель. Товарищ Соколова, в своем докладе объяснить нам, до чего мы дошли в нашем колхозе в настоящий момент и до чего мы еще дойдем, пока она нам будет управлять. Сколько дадим регламенту, товарищи? Час-полтора. Да я регламент поселил. Правильно. Товарищ Соколова, пожалуйте, докладайте. Товарищи, честные колхозники, а также, дорогие женщины, так жить. Вертайте кулаком. Вертайте лучше кулаков! Лодыри и жулики, пожальте на мое место. Все. Правильно, нельзя так! Жить можно и работать можно. Только честно надо работать, и никто наш путь не переступит. Отойди же от тех несчастных рамов, от тех несчастных копеек. Просковья, я вам слов не давал. Возьми слово, а тогда уж разоряйся. Разоряйся? Я в колхозе спины не разгибаю, а? А мой муженек он какой гусара? Из-под ручки поглядеть. Чисто шагаешь, чулок, не замараешь. Пятерых детей мне настрогал, Пашенька. А теперь на печке отложивайся Так что ж, в колхозе доход паром уделить и ему, и мне, да? Да не будет этого! Не будет! Не будет этого! <реклама> Молчать! Порядок надо знать, вертихвостки. Пожалуйста. Делить поровну, вот это и есть коммунизм. Так за что боролись? Всем поровну, безо всяких различий. Вольный труд по своей охоте. К этому большевики зовут. Делить неровно, есть могучее средство отпихнуть народ от колхозу. Отпихнуть народ? Лодырь, а не народ. Вот чудак. Reyko> а может, они больные? Ух, и девок столько много, сейчас пойдем мы танцевать. Ты на какой земле живешь? А ну, ковале, ты не собираешься. Ковале, ты не собираешься. Ковале, не будет этого! А Не будет! Pouvais, Не started, hombres, Бабы! Прошу будет! Я хозяин собрания! прошу меня слухать! Я хозяин! Я хозяин! Я хозяин! Я хозяин! Я Я хозяин! Я Я Подождите! Какой уровень терпения должен быть перед бабами, а? Товарищи, товарищи, предлагаю резолюцию по политическому докладу Александры Соколовой. Давай, Жени, Живи, живи кузлово! День проработал, получи по труду. Ирина. Больше нормы проработал, больше получи. Ничего не проработал, кто за эту резолюцию? Разрешите в порядке ведения собрания. Данная резолюция не имеет силы жизни, ибо все, что здесь говорилось, незаконно. Почему незаконно? Так полагаю, Федот Петрович, раз народ решил, значит, так тому и быть. Законы писать у тебя ума не хватит. Ума не хватит. Ума не хватит. Сердцем дойду! Значит, в советском законодательстве такого закона нет! Нет! Нету такого закона! Нету? Так будет! Давай-ка молодец. Ну, полезаешь. уж. <говорит> да стукался наш председатель. И правильно, не выдумывай законов. Разве это женское дело? Коды! За Загонь мою корову-то! В город еду! Не знаю, когда вернулся! Пожалуйста! Ну, Соколова! Удивила ты меня! Я многого от тебя ждал. Но такого дела? Такого дела, откровенно, тебя признаюсь, не ждал. Закон о распределении доходов по труду. Ты сама-то понимаешь, что это такое? Наверное, товарищ в ЦК сейчас твое письмо читает. И похоже на то, не ты одна об этом туда писала. Нет, нет, это сама жизнь. Опыт лучших колхозов выдвинули этот вопрос, как назревший закон. Значит, будет закон? Будет. Ой. И ты родила его? Да не я. Народ решил. А это одно и то же. Это этот твой закон, Ой. как бы тебе сказать, назовем его о трудодне, что ли. будет не только для одного твоего пояркого, а вот для всего союза. Вот для всего Советского Союза. Понимаешь ты это? Ох ты! Даже в жар бросила. Выходит, зря он меня тогда на собрание-то ругал. Кто тебя ругал? Да, агроном наш, Кривошеев. Ох, не нравится мне твой Кривошеев. Ну, Кривошеев для своего дела очень хорош. Нет, не хорош. То ж я отвечаю. Кому лучше меня его руки-то видны? Ведь я председатель колхоза. А я секретарь районного комитета партии. Что ты на меня кричишь-то? Вот вы все женщины такие. Ты сейчас Кривошеева жалеешь, а придет время, ох, он тебя не пожалеет. Подумай об этом, Соколова. А думать ты умеешь, умеешь. У тебя, можно сказать, государственный характер. Да, характер-то у меня характер. А вот есть у меня секретарь, Запятая в жизни. Малограмотная я. А Кривошеев 4 правила арифметики знают. Строгой. Я, говорит, не могу при этой коптилке считать глаза портить. Ну, значит, достал ему лампу молнию, керосину напасла, жги, говорю, только учи. Выучил, черт. Вот до задач мы с ним дошли. У одного купца было три ципика чаю. А... Минуточку. Можно? Минуточку, сейчас я. Ну, а, в общем, он тут рассерчал на меня и сбежал. Уж очень ему это наш закон поперёк горло. Ну и хорошо. Мы тебе тройком и партию учительниц прикрепим. Выберем построже, чтобы тебе понравилось. Но ты сама учись, но и других учи. Мама, не пойду. Ну, прощай, секретарь. До свидания, Соколова. До свидания. Спасибо тебе. Это за что ж? А это на мужиков счастливая. От каждого чему бы ты научусь. Это... у нас один фельдшер жил. Лен понимал, сою, турнец. Уж я его ласкала, чуть в зубах не таскала. Учи да учи. Он-то мне про меня, а я ему про сою эту. Да. Топиться из-за меня хотел, а вы учил. Ну, вот видишь ты какая. Я с мужиками, как с малыми дитями. С каждым по-разному. Как вижу, что он не про то. Я сейчас же его обратно и поверну. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Ой. Гулять-то ведь горе одно. На деревне ты не скроешься, а навек с ним быть, со всеми не будешь. Ну, в общем, нашумела я тебе тут полные уши. Ну, прощайся, секретарь, дай бог не в последний раз повидаться. Вот, жалко, что ты одна живешь, что у тебя жизнь так сложилась. Ну, мы тебе хорошего мужа подберем, а? Ну, а это уж, секретарь, вроде как дело мое. И никого не касается. Спасибо тебе, Соколова. За что же? А я на баб счастливой. Тоже учит меня. Ну ладно. Что <сосимый> это ты не уж тебя зуб болит а? угу. Ой, плохая примета это значит зубы на полку класть слышь ты господи господи, твоть Все твоть у людей. Глаза твоть твоть твоя твоя твоя твоя твоя твоя твоя твоя Ой, не говори, шесть трудодней за одни туфли Ой, Правда, правда? Тридшестой, не видишь? Дола малыш, а ничего. Ой, тише Ой, ты, ты поаккуратнее. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> И что это правда на свадьбах? невест всегда плачет. И правда, и че-то они плачут. Но мне вот ни сколечка, ни не хочется. <соторит> <соторит> Тью, невеста! Ишь ты! Ну ка! Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Здрасте, дедушка! Здравствуйте! Поздравляю вас с молодым князем, с молодой княгиней. А вот подарок молодым от колхоза. Премии за хорошую работу много трудодней выработали. Правильно. Правильно. Не то, что ты. Пожалуйста, пожалуйста. Ешана, платочек-то какой, а? А? Александра? Уемка ты. Это, Александра. Чирк на бумаге. Здравствуйте. Муж и жена. А кто видал, что венченые? Без черкви, без попа. Какая же это свадьба? Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели кто не подрался, Нет. И не напился? Нет. И рожу себе не разбил. И другого не изувечил. Да чего ты? Ну тогда действительно бабушка позор. Вроде как и не венщина. Александра председательша. Казалось бы, это какой доклад а или чего, а то скажут беспоповские. Что? ты, беспоповские. А чем я хуже папа? Вот возьму-ка, и обвенчаю. Венчай, председатель, венчай. Давайте сюда, молодых. А ну-ка, девчата, запивайте погодушку. Конях, сапоги у него еловые, а рукавицы морковные, а кошки косые, а слуги босые. Глянься, а ну глянься, глянься, а ну по сторону, Дай дорогу. Вот, садись. вот так. Ну, чего нас уперлись? Вот так вот, так вот чтобы она этим Петьку вертела, как я эту подушку верчу. Вот. Скорее, скорее. Убежать будешь? Как-нибудь. Не обижу. Век так ласкает ваш брат. Жена, за мужье не хомут, не спихнешь. Любишь его? Да. Ну, гляди, чтобы копеечка была и твоя, и его в одно место. Живите и чтоб в умение был закон приступать. Где кто женился, тут тому Иерусалим. А ты помни, дом вести не бородой трясти. Но утром завтра пораньше вставайте. А то мужики за дровами в лес поедут. Не опоздать бы. Ну, что ты плачешь-то? Из-за богатого идет. Не муж, свой. Ну, я думала и решила. Посылай его в город учиться на агронома. Здрасте. То не пущу, а то посылает. Организация. Ты же сам просился-то. Эх. В мире ни одни двери. Сегодня нельзя, завтра давай. Надо ехать. Ты комсомол. Так я что? Я момент. Дусь. Mm -hmm. Поедем. Погоди, погоди. О ней завтра переговорим. Утро вечер мудренее. Так ведь есть же у нас. Федот Петрович. Да. Есть ведь у нас, Федот Петрович. Федот Петрович. Федот, да не тот. Выучится на ученого. Будете у нас свой образованной, не хуже других. Ну, а против тебя пойдет, ты его и спать с собой не пускай. Худы вода потекла, туда и лейся. Худо ли, хорошо ли будет, сами решили. Будьте наши слова, которые недоговоренные, которые переговоренные, крепкие и липкие. Вот как это вино. Э, не пью я. И аванс на палитры не даю. для да ради праздничка. За все, как есть на свете. За любящих, за нищих и бедных. За всех, кто в люди выходит. Горько! горько! Подсластить бы! Ой, горько! Уезжаешь от меня. Так ведь надо. Да разве я тебя оставлю? Значит, вместе поедем. Ну, да, вместе. Да пустит ли, Александра? Да пустит, пустит. <реклама> Чего? Чего я тебе? Ничего. <смех> Ничего. А что? <смех> Ничего. Восьме мне только про эту женщину плохое слово сказать. Здорово, Григорьевна. Так, значит, учиться посылаешь. Говорят. Ну, профессор. Вроде. Ну, значит, как бы моя смена так. Ну что ж, дело хорошее, нынче ведь из всякого пастуха профессора делает. Ну, желаю успеха от всей души. Молодец, действуй, действуй. Петяша. Да. Деньги-то зашиты. Зашиты. Хлеб под голову клади. Да слышь как в поезд сядешь, никому не сказывай, куда едешь. Оба крадут всего. Ну, Христос тобой. Ну, повороница. Ну ты, смотри у меня, ну... жена. Поехали, на! Закрутят те водейские городские. Ну, ну, чего? Бог милости, может, ничего. Стой! А ну, стой! Чего тебе? Дельцу у меня к вам. Ну, заходи в правление, обсудим. Да нет, лучше тут, а то... Да, да не тяни, а дергай, на станцию опоздаем. На! Ну, одним словом, кто старый, помянь тому глаз вон. Да ничего не пойму, что говоришь-то. Да ну, разрешил я себе. Чего? Ну, одним словом, позволь. Да ничего не пойму, что говоришь-то. Нет, ты понимаешь, ты все понимаешь. Ну, спасибо тебе, невестка, вот какое спасибо. А ну, давай. Ну, и не выйдет из тебя человека. Чего говоришь? Чего? Хотела, не достиг, а теперь шапку ломаешь. Вот у тебя всякое дело так. На, обшвеливайся. Ишь, она тут-то. на. Да. Погоди. Погоди. Это как из меня человека не выйдет? А из кого же это выйдет, а? Что, из него одного выйдет, что ли? Пропустишь ты через баб все сроки жизни. На. Но нет. Никита Соколов еще своего слова не сказал! Ну чего ты плачешь? Слезами ты дорогу мочишь. Не пустила со мной доску. Никогда тебе этого не забуду, Александр Григорьев. Эх ты, зелень! Но! Задумалась! Дядя, тебе чего нужно, сынок? А мамка-то где? Мамка в школу ушла, она не принимает. Вот так и передай. Председатель мол сказал, осигновков а не давать и денег не платить. А нам надо лучше. Кто там еще? Ой. Ефимушка. Ефимушка. Ты, ты, ой, муж мой, милый, батюшка ты мой, вернулся ты ко мне, жемчужинка ты моя. А я уж тебя маленько подзабывать стала, а все зову, зову ночами-то. Приезжай, приезжай. Ой, счастье ты какое. Да что это я? Обеда? Ой, Ой да что же это я? Да нет, Сань, спасибо, я не хочу. Нет уж, поешь. Небось, проголодался в дороге-то. А. Воскресенье сегодня? Пятница? Ну как, к нам? Совсем или? Нет, нет. На детей решил поглядеть и на тебя. Как вы тут живете? Александра! Александра! О, да у тебя гости! Здрасте, товарищ Соколов! Ну, чего тебе? Почитали Никитин рекорд. Ты знаешь, сколько этот черт заработал? Да ну тебе. Человек я и не. А -а -а. <связь> <связь> ну, так вот и живем. Дела дела. Ну ешь езжай поскорей, да. Слушай, Александра Григорьевна это, в конце концов, я к тебе на Просковию жаловаться пришел. Все кричит. Я Просковья, я Просковия. Да всем известно, что она Просковья. Отчеты на комоде лежат. Куда это годится? Вот, скажем, возьмем Никиту. Верно, рекорд поставил. Да пропадите вы пропадом с вашими рекордами. Человек я и не. Ну, я в другой раз зайду. за Никита? Господи! Да Никита, брат твой. Первый в районе рекорд поставил на тракторе. Такая выработка неслыханная. Люди не верят. Говорят, при нас повтори. Вот он завтра как раз свой опыт бригадмы передает. Никишка, сосунов. У -у, такой специалист из парня вышел. Говорит, его какая-то баба на путь наставила. Что за баба такая, не знаю. Ну ладно, я пойду. Может, останешься, а? Мужем при тебе. Выходит, только на одно дело я и годен. Нет, Саня, неровно стоим. Сивый ты пес, бродяга! Ну, куда ты на ночь глядя уходишь из своего дома? Нет у меня тут дома. Креп я это не сеял, а наготовенько не могу. Характер не тот. Ну? Ну, не время нам с тобой спорить, оставайся, хоть переночевать, а? Ну, какая нас с тобой жизнь ждет? Ну, ладно, ну, ошибся с молодым, с кем не бывает. Подучиться тебе надо, маленький, вот и все. Это у кого? Ну, вот, хотя бы у Никиты. У брата младшего. Вот так специально за этим сюда и приехал. Учиться, учиться, а жить когда? Вот уходит, я всю жизнь захлеплился. Ну ты ты изучил, ведь все у тебя есть. Эх ты, увидал хлеб на столе, кричишь, слезай, приехали, точка жизни. Да? Учи, учи. Ах ты, дурак ты у меня все-таки, а? Ой, до да чего себя мужик довел? Тебе все слова говорить надо, да? А куда я с такой, как ты, рядом стану? Ефим! Чего? Ну-ка, глянь в глаза. Глянь, глянь. Другую завел? но говори прямо. Разлюбил, что ли? Эх, ты дура. Да против тебя ни одна бабня. не о, дело какое! Ну, тогда оставайся, жить с нами, своей семьей. Чего надо, то и делать будем, а? Нет, Саня, неровно стоим. Уходишь? Ну, тогда и говорить нам с тобой не об чем. На вот ребятам что-нибудь купить. Ну иди. Ну, чего стоишь-то? Иди, иди. Ну, помни, вернешься опять. Не пушу. И детям скажу, чтобы не пускали. Вон она, дверь-то. И никуда я, Сань, не пойду. Ну вот. Располагайся. Па, ложись. Дома ведь. А ты куда? А тебе все скажи. К людям. А скоро придешь-то? Скоро. Утречки. Я? Ну, чего у вас там с Ефимом то Дежурство-то как? Да чего дежурство обыкновенное? Мы ну, с Ефимом то сговорились? Сговорились. Чернышевская идет. Тоже от тебя уехать хочу. Куда? Что? Ну, чего ты? Учиться хочу. Такое великое дело! Такое великое дело! И сердце замирает! Ну, чего ж ты ревешь-то? Подруга дорогая! Да мы ж тебя командируем. Честь по чести. Средства ты имеем. Ты по какой части пойдешь конкретно? Ой. А? Ой, Саня, боюсь я. Я женщина слабая, забитая. Кто там? А? Ну, говори, я тебя как председатель спрашиваю. Ой. Ну, хочу я быть? А. Хочу я быть милосердной сестрой. Чего скажешь, Саня? Сайка! Сайка! Ну? Шабаш, председатель! Нету никакого рекорда. Да что, чумел, что ли? Сухарики мне готовь, Александр Григорьевич, да. Сухарики. Сажусь к народу лицом на показательный суд. Да ты эти глупости не шути. В чем дело? Ну, Сашков приказывает категорически опыт бригадам не передавать. Нечего, говорит, вам передавать. У вас шум один. Да мы одни сводки viene. прислали. А у кривошеева другие получается. И будто я не тот массив взял и никакого рекорду не поставил. вы говорит, вот. Вас, говорит, надо показательным судом. Это значит меня и тебя, Александр Григорьевна. Это как его втирательства, говорит, вот. И вдруг раз и повесил. Это я очки втираю. Ага. Да выходит, я обманула советскую власть, да? Да чего в рекорде сомневаться? Сама земля показывает! Ведь это же факт! А что ему факт? Жалел такие сволочки! И в какой момент подогнал? Погода-то ведь уходит! И в такое время в район уехал! Двух лошадей оторвал! Каких лошадей? Да этот все Федот Петрович, а хвост едкой сделал! Чего это там, а? Да под суд отдаю. А вот. Александру. И меня тоже. Да ну. За что? Райзо? Райзо! Да что Рай... ты с этой веревкой разговариваешь? Нас, Соколовских, с грязью мешают. В район нужно ехать. Я такое переживаю. Не знаю, переживай, нет. Ты чего ты тут хныкаешь-то? Иди-ка отсюда. Идите-ка все. Работать идите. А ну-ка, дитя, все, все и дитя. Давайте, давайте. Она да, да ничего не босит, со мной не пропадешь. Едем в район. Ой, батюшки, батюшки. Ты знаешь, я вот хоть и не сильно политически развита, но, по-моему, тут что-то не то. А? Ведь нельзя же с нами так поступать. Ну, мы защиту найдем, а? Найдем. Ведь мы же в стране живем, а? Помогут. Ну, едем. Ну, едем. Я занят, час ночи. Скажи мне, будет вред нашему колхозу, если тракторист обработает землю шибче, чем прежде? Нет, не будет. Да-да, давай. Отменяй свое распоряжение насчет тракториста Скалова. А как. Ты приехал ночью защищать свою родню. Я? Я никого, кроме нашего колхоза, не защищаю. Ну, это ты брось. Это государственное дело. Они именины там какие-нибудь или Христины. Передавать, так сказать, мысль в сельском хозяйстве. Она вещи своего любовника в герои проводит. Кого? Стыдно тебя, товарищ Сташков. У меня муж есть. Муж? Муж. Распределение получила? Ваше дело исполняй. До свидания. Пойдем. Миленько, товарищ Сташков. Ну, разреши ты бригадам в поле выйти. Ну, дай ты людям поучиться у Никиты. Прекрасить разговорчики в пользу бедных. Ты законченный карьерист и шкурница. По сводкам, которые представил мне Кривашеев, никаких у вас рекордов нет. Федот Петрович, ты какие же отсводки сводки-то а? Ну вот. Мужику всегда кажется, что ему в карман забирается. Это в тебе остатки мелкособственной психологии. Твоя это работа. Ох, что ты за человек, не понимаю я тебя. Агроном ведь, как-никак, научный сотрудник. Сам из народа, как народное дело, так ты ему поперек идешь. То ты против труда дня, то ты против... Да и склоки с мужем веди. Или кто там сейчас у тебя его замещает. Много я от тебя терпела обид. Стерплю и эту. Думал, как мы тебе обойдемся, пока наш Петька-то выучится. Но хватит. Придется нам с тобой расстаться, товарищ агроном. Вот тебе Бог, а вот тебе и порох. Я удивляюсь тебе, за кого? А ты, товарищ Ташков, не удивляйся. Я еще с 30-го года тобой удивленная. Молчать! Куда ты лезешь? Тебя колхоз дали? Ну, руководи. А министр из себя не корч. осмотри помещение. Ты что, русского языка не понимаешь? Курьер! Ты против одного. Он против другого. А сошлиса со... вместе? Ну ладно. Разберемся. Вы против народу идете. Вот что. Вы против народу идете. Вы изменники вы! Так, сядешь за эти слова. Ты мне, стажков тюрьмой не грози, не боюсь я. Я вот сейчас врагом партии пойду, все ваши дела раскрою. Я хоть и карманом-то беспартийная, но душа у меня закалилась партийная. Подожди, постой. Григорий. Гирошаев, не уходи, ты мне нужен. Саня, ты зря на них кричала. С ними похитрее нужно, похитрее. А то не наперед забегуть и тебя же обфальшивить. Не посмею. В райком пойдем. Ладно, сейчас догоню. Александра Григорьевна! Ну, что? Чего тебе? Понравилось мне, как ты сейчас говорила. Сначала несла по-хозяйски. Несправедливо ко мне лично. Да, Разве я не понимаю, Александр Григорьевна, это в тебе нервы. И потом, извини меня, как женщина, ты многого в делах не понимаешь. Ну, ну, ну, ну ты меня с работы, ну его сымешь, так он тебя в другом месте застигнет. Замотает по инстанции. Он в земельных делах прошел огни и воды. Постой. Постой, постой давай сейчас с тобой в двух словах договоримся, если пожелаешь. А там придется тебе формулировать в письменном виде. А, а, а, а, а ты знаешь, что значит формулировка в письменном виде? Ну, прости, прости, что я так погрязился. А разве я лично тебе не помогал? Не поддерживал тебя в трудные минуты? А ты враги. Ну разве можно так? Ну да где ты? Где ты видела врагов? Какие они из тебя? За славой бежишь, сволочь! Ну вот. Городская больница. Да вот и дошли. Поздно, товарищи. Поздно. Я предлагаю на этом закончить. Тем более, что некоторые товарищи должны сегодня же выехать в район. С тем, чтобы завтра на местах продолжать упорную большевистскую борьбу за нашу первоочередную задачу, приближающую нас к победе коммунизма, за Стахановское движение. Товарищи, я очень извиняюсь перед вами. А в чем дело? Я муж Александр Соколовой. Может, вы ее не помните? Ефим Ефимович. ее враги убили. <связь> не наш мир, товарищи, не наш мир. Каждый день ходят. Господи Иисусе. Ой. Ой. Ой, Боже. Ой, Господи. Вот-то гости! Ну, чего же не дали знать-то? Я бы нашу машину выслала. Девчонки, девчонки, ну, давайте им сюда молочка парного. А? Ну как, навсегда приехали, как? Навсегда, а я в отпуск. Ой. Ну да, ты-то уж, конечно, конечно, в, отпуск. в отпуск. Дуська, Дуська, какой у нас агроном-то получился. А? Ну как, выучился или еще дурачок? Дурачок. Ладно, Показывай. в общем, сама посмотришь. Ой, Саня! А? Ой, Фаня! Санечка! Фанечка! ай яй яй а -а -а. ну, Прям городская, городская! Почё брала материальчик на Ой, Не, Не зажила еще? Нет ничего. Знаешь, с Ташков, с Кривошием споткнулись они на мне. Слышала я. Ой, это уж на митинг. Ох, надо будет об вас речь сказать. Ох, и речь я об вас скажу, дорогие мои. 그다음에... Погоди, раньше мы о тебе скажем. Паш, Пашенька. Кузьма. Урод ты мой. Пашенька. Паша. На митинг. <свят> Простая, малограмотная женщина была тогда, а родила передовую интеллигенцию всего мира. Саня, положила ты за нас жизнь свою, кровь свою дорогую отдавала за нас, вынесла вражью пулю, и за это народ ставит тебя, Александра Григорьевна, выше всех нас. За советской властью ничего не пропадет. И правы наши колхозники, что выдвинули тебя кандидатом в депутаты Верховного Совета. Депутат, член правительства, скажут же такой. Да мне и так дела-то хватает. Да я и дороги в Кремль не найду. Стой ты, стой! Путаешь только. Депутат-то он а какие проспекты заготовили? А я с чем? С рукам. Мои люди дорогие. Да что же со мной делаете-то? Ну ничего, ничего. Ничего. Бывает. Да. Ха. Думал, я тебя догоню. Но ничего из этого пока не получается. Я был колхозник, точнее правление, председателем стал. Но теперь-то я ведь начальник всему этому. В район вызывают, советуются. И думал, ну ну вот-вот я тебя догоню. А ты ишь куда прыганул. И опять 20 Хотя, конечно, не завтра умирать. Я тебя догоню. Возможно. Да. Ну, так вообще, поздравляю. Ну, чего поздравлять-то зря. Может, еще не выберут меня. Другие, может, получше найдутся. Выберут, выберут. И я свой голос дам. А теперь вот, что я тебе скажу. Ефимий Ефимович, а И ты по своему депутатскому званию обязана меня слушать. Бросишь ты меня. Ой, Дурачок. Но боюсь. Да не бойся ты меня. Я. Я сама тебя боюсь. Ефим Ефимович. Не разрешаю. Ну, все. Ефим Ефимович, что же я. Знаю. Это что такое? Бальца Григорьевна Белева. Что такое, Александра Григорьевна? Кто у вас тут а начальник? Я, Александра Григорьевна. Я начальник. Ну Значит, надо исполнять то, что я говорю. Значит, 30 тысяч долгу отдали, построили коровник, баньку городскую с кранами. С кранами? Ну да, с кранами. И имеется. Свой агроном, свой командир, своя милосердная сестра. Десять конных грабель купили, двое весов купили, школу-девятилетку. Ой, выходит, это мы школу-девятилетку купили. Ой, что же ты так нескладно-то написала, а? Да, суховат немного. А ты без тетрадки. Товарищи депутаты, построили бы в нашем колхозе свинарник Склада, электростанцию. Ой, ну не могу я без тетрадки. Волнуюсь, боюсь. А это ничего. А ты знаешь, лучше им про свою жизнь расскажи. Про мою жизнь? Да. А что в моей жизни такого? Слово имеет депутат Соколова Александра Григорьевна. Товарищи депутаты, вот. Стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, папами пуганая, рогами стрелянная, живучая. Стою я и думаю, зачем я здесь это проводить, величайшие в мире законы. Это ж понять надо. Эх, жалко мне только, что прошла моя молодость на чужом поле, на хозяйских горшках, на мужних кулаках. Ну, чего там говорить? Гляжу я сейчас, только на свое счастье. Гляжу и верю. Может, и мое словечко в закон-то ляжет. Всем тут простые, да, обыкновенные. А вот почему-то из других держав за умом-то к нам едут. Вокруг Кремля-то всю дорогу в песок и Значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ. Вот и меня народ научил. И любить. И остерегаться любить. А главное понимать, чего народу надобно. И подняли нас сюда, вот и меня. Вот на эту, на трибуну, партия и советская наша власть. Так будем биться за них и, само собой, за эту жизнь до самого нашего смертного часа.